Вас приветствует Кассандра Астра. Здравствуйте, дорогие мои. Спасибо, что посещаете мой канал, смотрите мои видео. Как всегда, призываю ставить лайки. И, конечно же, если хотите, чтобы вы были в тренде, чтобы у вас было много приятных происшествий в жизни, приятных событий, всегда просматривайте мой канал. Итак, перед вами мое очередное авторское изобретение под названием «Такой вот прогноз. В чем удача?». Сейчас вы будете выбирать поле свое, и я начну. Это такое непредвзятое гадание прогноз, ну, примерно на три примерно недели, на месяц вперед. Итак, дорогие мои, выбирайте свое поле. Хорошо, я начинаю. Прогноз осуществляю на астрологических картах и на колоде оракула. Итак, в чем же удача? За окнами соседи косят траву, поэтому не удивляйтесь таким звуком. Ну, я думаю, сильно они тут не проникают. Итак, дорогие мои, информация для тех, кто загадал вот этот ромбик. В чем же удача? Ваша удача в том, что наконец-то снялись, снялись, снимаются какие-то тормоза. Какая-то напряженка снимается. И сейчас будем смотреть. Улучшаются отношения. Могут улучшиться отношения с какой-то женщиной. Буду тут подс подсматривать, да? В теме, если проблемы были с родственницей по женской, по материнской линии, тоже снимаются какие-то проблемы, какие-то развязки происходят. В чем же удача? Удача в том, что вы просите, вы просите какое-то событие, вы просите что-то, вы у неба, вы просите, тут карта лежит, карта молитвы, да? То есть, может быть, молитва вам помогает, когда вы призываете какие-то высшие силы в помощь, помогает снять с себя какую-то внутри досаду ослабить, досаду, обиду, и вам удастся, наконец-то удастся из себя вычистить какие-то обиды, и вы дождетесь очень хорошей, нужной какой-то информации. Информации, связанной с вашим домом, может быть, с землей какой-то, может быть, с наследством может быть с родней вот такое что-то тут хорошее, может быть, кто-то из вас ждет какого-то результата анализа, и анализ будет этот результат, будет хороший то есть обнадеживающий обнадеживающий и еще тут, еще что есть по этой карте. Тут еще такой совет: как только все это начинает как ослабевать вот эти напряжения. Тут еще летают такие подсказки. Отдохни, чтобы были силы идти дальше. Вам надо отдохнуть. Вы на каком-то этапе предыдущем загнали себя, что-то очень хотели, очень старались, к чему-то ползли, скреблись, прям вот, прям, ух, да? И вот надорвали где-то свое здоровье. Это тоже вот тут еще летает, да? Теперь включайте, включайте медленную скорость плавно, надеемся на себя и идем вперед плавно спокойно и выключая обиды на других, что может кто-то в чем-то не помог, где-то не подставили плечо, да, вот и смотрите уже когда скорости начнут набираться, у вас прямо по, как бы прямо по курсу идет карта бинго, это очень хорошо, дорогие мои, я буду вот так ложить Теперь информация будет для тех, кто загадал звезду. Ну, дорогие мои, я скажу так. Звезда, конечно, это хорошо. Потому что звезда, это значит, что вы иногда хотите выпечиться. Слово «выпячивание», да? Вы хотите миру показать, может, что-то кому-то доказать. Вы хотите показать, какая я красивая, какой вот я могу что-то, да? То есть в чем удача? В ближайшие три недели месяц в первую очередь у вас будет удача, связанная с работой. Видите, белая лопаточка. Вот кто хотел реальной такой любви свидания может быть еще не сложится, к сожалению еще может быть надо подождать возможно надо отпустить свою внутреннюю любовь какой-то или обиду к человеку с которым не получились отношения возможно надо выкинуть какой-то его или ее подарок то есть надо выкинуть вещь которая энергетически рядом с вами она вас тормозит она вас постоянно в прошлое да, в прошлое как загоняет, и поэтому у вас нету настоящего и будущего. Я сейчас говорю про одиноких женщин, допустим, да, про одиноких людей. То есть, возможно, тут старая вещь в вашем доме, пусть даже от всей души вам дарили. Задумайтесь, нужна ли вам эта вещь в вашем доме, она фонит. Потом, что еще, в чем удачи Удача в том, что какой-то радостный период будет. Ангел поможет вам развеяться, возможно тут будет тусовка какой-то небольшая поездка и какой-то вот отдых праздник вот такой бутылка выстрелила как из шампанского пробка вылетела да и еще возможно у вас начнется новый период когда вам захочется что-то подучить что-то подтянуть даже если всего лишь надо прочитать какую-то книгу всего лишь да мне очень нравится эта карта карта книги мудрости знаний то есть вот тут такая подсказка, что в, в чем удача. Удача в том, если ближайшие 2-3 месяца ты, дорогой мой, или ты, дорогая моя, решишь подтянуть какие-то свой свою мощность мощность свои возможности через какие-то знания и еще э, такой тут совет остановись и подумай э, куда ты спешишь в ту сторону ли ты спешишь да вот интересная тут такая подсказка э, если вы стремитесь к карьерному росту, то тут, конечно, у вас он есть. Тут есть лестница, тут есть возможность стать начальником как императором, который присматривает за своей империей, у которого рука на пульсе ситуации. Надеюсь, вы сейчас тонко поняли, про что я сказала. Если какие-то вопросы, допустим, пишите под видео. Теперь, дорогие мои информация для тех кто выбрал вот эту прям такая тут луна луна в чем же будет ваша удача в чем удача всегда мы хотим что-то хорошее впереди человек так устроен мы смотрим вперед пытаемся быть оптимистами это очень хорошо смотрите в чем удача первая тема работы то есть Тут что-то улучшится, облегчится, возможно. Наконец-то вы выйдете, вы выходите из какой-то зажатой ситуации, связанной с работой. Возможно, какие-то обязательства, которые вы не докончили, не доделали на работе, вот на какой-то объем работы, наконец-то вы с ним справляетесь, да? О том, что еще? Удача в том, что кто-то вам начнет помогать через три недели или через месяц, с момента начала просмотра вами этого видео. В чем же еще удача? В ближайшие три недели удача в поездке. Если вы в поездку едете с членом своей семьи, это вам удача как узелком завязывается, закрепляется. Если вы просто едете далеко куда-то, в другой город или в другую страну, чтобы встретить члена будущего члена своей семьи, половинку, в этом тоже удача. Очень мощная карта тут выпала. Карта, когда мы приходим к цели. То есть, дорогие мои, кто выбрал вот эту луну, Тут и встреча, и любовь, и создание семьи, и беременность даже, дорогие мои. Но начните с работы. Через работу придут подсказки даже для этого пути, даже для этого маршрута, я бы так сказала. Единственное, хочу сказать, что через две недели сначала, с момента, как вы начнете смотреть это видео, как вы выбрали эту Луну, через две недели, возможно, такой, ну... Ну, небольшое по времени про такой 3-4 дня, когда может какая-то болезнь из прошлого, ваша болезнь о себе напомнить. Но, к сожалению, тут это есть. Из песни слов не выкинешь, да? А по деньгам тут все неплохо. Вы тут, вы на, на взлетной полосе. Потому что эта карта очень хорошая в теме э, «Я могу сделать, и это мне даст реальный заработок». Так, теперь, теперь. И теперь осталась у нас последняя позиция, так сказать, я ее называю солнечная. Итак, солнечная позиция. вот так положу, чтобы мне понять. Вот так я положу. Так. Итак, смотрите, как интересно. В этой колоде астрологической вот эта карта, то есть карта «Звезды с неба в руку падают». Она всегда нам говорит об удаче. Наконец-то, хоть, может быть, не, не очень длительный, но какие-то 10 дней, 2 недели у вас будет период удачи, когда вы сможете схватить быка за рога. У вас будет ощущение, что вы выходите из какого-то сна, из какого-то не своего кино, кино, извиняюсь, скажу так, как будто вы, вы выходите из участия не в, сво, не, своего, не в своем сценарии, и как будто даже выходите, вы выходите из какой-то опасной ситуации между прочим да и наконец-то начинают частично падать какие-то замки то есть какие-то ограничения вашей персоны надеюсь вы сейчас предполагаете и понимаете про что я как будто врата открываются и вы идете вперед единственное хочу сказать Тут очень тонкость есть одна. Вот вы, у вас как было намечено, но у вас что-то кто-то не пускал, что-то не получалось. Вы когда почувствуете эту свободу, на ходу не меняйте там вот условия игры, вот условия участия где-то, это как правило работы, допустим, инструкции не нарушайте. Тут об этом сказано. Еще хочу сказать, что через э, три недели, через месяц момента, вот как вы сейчас начали смотреть, вот там период, какой-то запрещающий вам делать медицинские операции. Вот тоже тут это есть. Как хотите, дорогие мои, так и раз, но, расшифровывайте то, что я вам сказала. Да, и еще. В ближайшие четыре дня с момента просмотра видео и через две недели, тут два периода, когда вам придется, ну, как бы такой период, когда вам придется делать верный, так сказать, правильный выбор. И такая еще подсказка, не сомневайся, иди вперед, ничего не бойся, у тебя получится. У тебя получится что-то начать как бы вот сильный процесс у вас сильный процесс как будто что-то похоронить а новое начать вот вот такая дорогие мои вот такая вам подсказка и как всегда желаю пусть у вас хорошее сбудется и все это хорошо вот произойдет и все получится старайтесь конечно мирно гуманно все задумывать не за счет чужой не за счет воровства не за счет отъема и как всегда напоминаю если кто-то хочет может обращаться ко мне на личную платную консультацию через WhatsApp. надо только просто написать слово консультация и я откликнусь до встречи